Народ, всем большущий привет, появился у меня новый помощник в мастерской, давайте вместе с вами его соберем и затестим. Не буду томить, а сразу же скажу, что это ленточный гриндер с приводом от болгарки от компании AF. Приехал он вот в такой вот коробке, внутреннее содержимое очень хорошо упаковано, признаться честно, пупырки сюда не пожалели. В стандартный комплект поставки входит станина с тремя роликами, приводной ролик, регулируемый столик, прижимная пластина, лента и набор креплений для ушей. Дополнительно можно заказать при Испособление для спусков на ножах, а также керамическую подкладку на прижимную пластину, что я и сделал. Забыл упомянуть, что инструкция по сборке также входит в комплект. Гриндер поставляется практически в собранном состоянии, остается лишь закрепить навесные элементы. В первую очередь я установлю прижимную пластину, предварительно закрепив на ней керамическую накладку. В целом конструкция всего гриндера простая и интуитивно понятно куда что закрепляется, мне даже не пришлось воспользоваться инструкцией. Следом креплю столик, или подручник, кто как называет. Столик имеет регулировку по высоте и углу наклона. Теперь установлю пружинный механизм, он нужен для плавной натяжки ленты. Осталось закрепить болгарку. Тут все очень просто. Кстати, в комплект входит крепление для 125 и 150 УШМ. Благодаря тому, что в качестве силового агрегата используется болгарка, а не дорогущий электромотор, цена гриндеров АВ доступна всем. Гриндеры АВ подходят ко всем болгаркам от бытовых на 500-900 Вт до полупрофессиональных, которые мощность до 1,8 кВт. Ручку от той же самой УШМ фиксирую на рычаге натяжки, с ее помощью будет удобнее устанавливать или менять ленту. Гриндер собран и готов к работе. Остался лишь один финальный штришок. Ай, красота! Давайте же запустим и потестим гриндер. Механизм регулировки ленты работает великолепно. Итак, первые испытуемый ⁇ это кусок деревяшки. справляется без проблем, это с учетом того что болгарка у меня стоит на 800 ватт и по звуку она даже нисколько не напряглась. Вот вам совет для тех кто не знает, забитую ленту отлично очищая засохший силикон. Усложним задачу, возьму кусок алюминиевого профиля. Также без проблем. Можно сказать с легкостью. Ну-ка, а если вот такую пластину толщиной 5 мм? Как видите, также справляется на отлично. Если вы увлекаетесь ножеделием или же просто решили попробовать себя в этом деле, такой гриндер в самый раз. К тому же, как я уже говорил, можно заказать вот такую вот приспособу для спусков на клинках. Вот так она выглядит. Также гриндер отлично подходит для заточки различного инструмента, например топора. Неплохо получается, а главное очень быстро. У этого гриндера есть еще одна крутая фишка. Это поворотная станина. Согласитесь, классно, да? Благодаря этому можно обрабатывать сложные детали, а также плоскости большего размера. Друзья, вот такой вот классный гриндер за адекватную цену можно приобрести и реально радоваться. Кому интересно, ссылку где приобретал оставлю в описании под видео. Друзья, если вы тоже считаете, что аппарат хороший, то поддержите лайком, поделитесь своим мнением в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего, мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока!